Дорогие друзья, продолжаем приглашать вас на праздничный новогодний концерт, который называется «Я и ты» в исполнении талантливой и неординарной певицы Евы Пландер. Спешим сообщить, что ведущий вечера станет очаровательная алочка зажигалочка На концерте вы услышите веселые и позитивные песни с глубоким смыслом, ведь в своем творчестве Ева Пландер прославляет Бога и поет о любви. Мы гарантируем вам, что на концерте вы получите море положительных праздничных эмоций, которыми зарядитесь на весь последующий год. Посмотреть новогодний концерт можно будет совершенно бесплатно на YouTube-канале Евы Фландер». Билеты на концерт продаваться не будут, но если у вас есть возможность, пожалуйста, поддержите творчество певицы. Ее реквизиты и номер карты «Приватбанка» сейчас вы видите на своих экранах. До встречи на новогоднем концерте на официальном YouTube-канале певицы Евы Фландер. А сейчас вашему вниманию премьера – отрывок из новой песни «Я и ты». Когда приходит Новый год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 Мои любимые друзья, я люблю вас!